Даунтаун – это, пожалуй, самое сердце Дубая. А бизнес B – это его такой мозг, да, вот с этой высокопарной аллегории. Я начну свой обзор этих двух районов. Мы сейчас прокатимся с вами на машине. И, э, и не просто так прокатимся, а я вам покажу три новых проекта, которые стартуют от Бенгати здесь, в этой самой ликвидной локации. Три проекта в разные в весовой категории в ценовой я имею в виду а, и начнем мы с того, который стартует прямо здесь на первой линии самого канала вот этого бизнес Bay, Кстати, вот прямо напротив ранее уже а, распроданный полностью уже очень быстро давно Бенгальский канал. Вот они его стартовали а, стартанули весной прошлого года и посмотрите, он уже стоит готовый. Там внутри уже отделка и мебель. Я, кстати, обязательно а, проберусь туда внутрь, сниму там вам обзор как пример того, как строят Бенгати, и практически такой же проект будет здесь, но эта локация с этой стороны будет гораздо круче. Сейчас я уже поеду, сяду за руль, поеду и покажу вам, а, напротив чего он будет строиться. То есть там находит, находится через дорогу Бейсквер. Сквер. Это такой деловой квартал целый, там куча офисов, кафешек, магазинов. Естественно, это будет очень ликвидно под аренду. А, и следом мы построим, посмотрим с вами еще два старта от Бенгати. Это Бенгати Фантом и Бенгати Роял. Там уже ближе к Бурш Халифа с прямыми видами на Бурш Халифа. Ну и ценничек уже. Давайте сразу сориентирую Здесь цены начинаются от 900 тысяч за студию, полтора миллиона One Bedroom. Там мелких площадей не будет, только One Bedroom крупной площади от 3,5 миллионов в дирхам. То есть почти от миллиона долларов. Вот такие цены. Вот пока камера моя не выключилась, сейчас садимся в машину, едем и все это смотрим. Ну что, погнали, маршрут у меня уже составлен, осталось только его проехать, как тихо работает двигатель, кстати, турбодвижок, отдельно, кстати, сниму обзорчик на эту тачку, я ее арендовал на долгий срок, потому что пока я не могу себе еще поформить на себя машину в собственность не имея Кстати, об этом я рассказывал более подробно в одном из своих э, прошлых видео, смотрите, не пропускайте мои классные обзоры, подписывайтесь на канал, чтобы их не пропускать. Ну и, конечно, с вас лайк. Что? В путь, да? Значит, мы сейчас проедем с вами вот по этой улице, проходящей вдоль самого канала Бизнес Bay, э, покажу вам э, точную локацию, место, где будет находиться самый э, назовем, ну, самый интересный по соотношению цена-качество проекта от Бенгати, потому что, ну, все-таки, где 3,5 миллиона, ну, как бы, а где цена входа от 900 тысяч. Вот здесь надо будет брать для инвестиций. Вот напротив, в Бенгати канал, он уже вырос на 30%. Он чуть дешевле стартовал, но при этом и э, локация там похуже, и это еще было год назад, то есть, ну, ощутимо, да. Поэтому я очень надеюсь, что Бенгати не пересмотрит цены на эти проекты так на мигающий зеленый на краснеющий желтый мы не будем проезжать не будем здесь это чревато заступ за линию, сразу штраф 400 дирхам Мне, ну, то есть когда ты выезжаешь за пределы вступления когда уже горит там красный сигнал светофора, 400 дирхам штраф это 8000 рублей вот такие штрафы в Дубае что же, вот она одна из основных улиц бизнес БМ блин, февраль февраль, зима а жара сегодня уже такая, что ну, прям, прям хочется уже под кондиционер, хочется уже крышу закрыть и включить кондер. Ну, в общем, на кабрике здесь можно смело ездить полгода. Вот красивое здание. Типа, его называют Da «да Vinci, хотя у него совершенно другое название а проекта на самом деле. Но оно такое неуютное. Я нам ходил, гулял там ну, в его холле. Очень некомфортно. А вот здесь малоэтажная застройка, видите, справа сейчас мы проезжаем, Бэй Сквер. Это тот самый э, такой островок, где э, ну, множество зданий средней этажности и внутри там офисы. А слева вот сейчас здесь, слева та самая стройплощадка нового проекта Бенгати, пока еще даже не озвучено имя. Вот у, у двух проектов из трех есть название, у третьего мы название не знаем. Оно будет вот здесь. Место, я считаю, бомбезное. Единственное, что ну, не будет здесь видов на Бурж-Халифу и как бы и нафиг они не нужны, если честно. Я считаю, это такая переоцененный, очень сильно переоцененный бонус вида на Бурж Халифу. Но действительно это создает ликвидность. Если вам нужно под сдачу, под перепродажу, вы размещаете свое предложение, то просто сама вот эта вот галочка, что это вид на Бурж Халифа, она, ну, реально цену недвижимости сильно поднимает. И ликвидность, соответственно, и спрос на нее. К Бурдж-Халифе ближе мы подъедем чуть позже, и там дальше уже будет улица, короче, находится третий проект Бенгальти Роял, к которому мы подъедем в итоге, ближе к концу видео. Он называется, он называется Бенгальти Роял, и он находится на пересечении улиц Бурдж-Вью, то есть видовая улица на башню, и Фонтейн-стрит, то есть, которая выходит непосредственно к фонтанам Дубая, и вот, ну естественно, это самая лакшери локация. А пока нужно до нее еще добраться. Кстати, обратите внимание, место еще есть, где здесь строить, и я думаю, в ближайший год-два Бизнес Бэй будет Самым оставаться ликвидным районом э, и очень ну, как бы, ликвидным с целью инвестиции, чтобы вкладывать под любые цели, под цели перепродажи, под цели сдачи в аренду. Объясню, в чем концепция бизнес Бэй». Здесь э, перемежаются между собой три типа недвижимости: резидентшу, то есть жилая, чисто как ну, дома, многоквартирами, ну, условно говоря. Hotel apartment, то есть отели разного формата, там просто где сдаются просуточные квартиры, либо, ну это прям отель с полным сервисом и бизнес-центры. За счет вот этого перемешивания здесь получается, что район живет круглые сутки. То есть днем здесь активность деловая, а вечером люди отсюда, вечером отсюда уезжают отсюда, то есть все работники после 6, там, после 7 часов, и после этого приезжают сюда люди, те, кто здесь живет в, в свои там или отели. Ну, то есть в своей квартире, а также здесь а, множество селится отдыхающих, то есть, туристов, а, за счет того, что шаговая доступность Бурдж-Халифа, множество других достопримечательностей. И здесь они, соответственно, также а, ну, ритмично живут и, и днем, и вечером. И получается, что район, он одинаково востребован под любые цели, и нагрузка на него распределена в течение суток. Нет такого, что днем он вымер, как спальный район, а вот только, например, вечером здесь негде машину припарковать. Вот этот концепт, вот градостроительная такая концепция, она очень ну, сильно отличается от той, к мы привыкли с вами в наших жилых спальных городах. Ну, потому что у Дубая был -то прекрасный такой бонус. Он начал строить свой город с нуля практически. И можно учесть весь мировой опыт того, как, какие ошибки, какие проблемы в городах, в столицах, в мегаполисах во всем мире. И, естественно, этот весь багаж чужого опыта пошел, пошел ему на пользу. А мы сейчас поравнялись с тем местом, где будет у нас строиться а, дамаг Фантом. Так, смотрим внимательно. Вот мы объезжаем с трех сторон эту стройплощадку. Это огромный участок, а, и здесь будет... Ну, весьма внушительного размера комплекс посмотрите, вот он прямо вид на Бурш Хариф, вот здесь справа забор от Дубая Холдинс, вот где мы видим вот он, вот он она эта стройплощадка я даже остановлюсь, смотрите вот наша следующая остановка строительная площадка Бингати Фантом зацените вообще, какого размера участок он с трех сторон окружен дорогами. То есть выезды здесь на три стороны. Очень удобная развязка. То есть вы всегда будете сюда приезжать и парковаться без пробок. В шаговой доступности отсюда находится станция метро. Ну, если честно, не прям так уж близко, но относительно других локаций это самое близкое к станции метро. Хотя я сомневаюсь, что те, кто купит здесь квартиру за миллион долларов, вообще им интересно будет передвигаться на метро. Но меня очень многие спрашивают. Но самое главное, вот она, Бурс-Халиф, уже в шаговой доступности. Отсюда здесь, кстати, красивейшая мечеть. Если я около нее тоже буду приезжать, вам покажу. Вот там находится даунтаун. Ну, вот где-то примерно, вот чуть дальше проходит условная граница между районами Даунтаун, то есть окружающим Бурж-Халифу, и Бизнес-Бэй, вот сюда вот к каналу район выдвигается. Я лично не знаю, где точно провести между ними играть. Напомню, повторю, здесь цены начинаются уже от 3,5 миллионов дирхам. Но я очень рассчитываю, что вообще нам удастся самые какие-то выгодные юниты взять. Пишите заранее, За, на каждый из этих трех а, проектов уже застройщик принимает expression of интерес, то есть уже сейчас можно застолбить себе местечко. Депозит будет возвратный, не переживайте, если что-то не выберете, то мы это вернем. Главное, что сейчас вы сами видите, какая динамика спроса. И здесь кто долго думает, кто уже дождался старта продаж, кучу информации со всех сторон дождался, пока выйдет, а уже и выбирать нечего, либо уже ценник задранный, либо уже там какие-то неликвидные предложения. Вот поэтому я сейчас самые ранние анонсы все снимаю и выкладываю для вас на моем youtube канале на которого я уверен подписан уже да если нет то подпишитесь ну что же едем все ближе к этому прекрасному стремящемуся вверх символу <дум> дубая и там будет собственно бенгаси royal самое люксовое самое топовое здание у них конечно есть Бурж да, который будет самым высоким жилым зданием в мире. Но мы не берем его сейчас к рассмотрению, во-первых, потому что он находится дальше отсюда. Оно, конечно, супер суперлюксовое. Джекоб энд Ко там постарались. Кстати, какая классная мечеть. Я на, на фоне нее фоткался э, в вечернее время, когда подсветка просто невероятная у домов на фоне. И вот они как раз сейчас э, молитву включили в динамике. Очень красивые виды. Мечети э, в Дубае просто прекраснейшие, и арабы, конечно, большие молодцы. Что, строят такую красоту здесь? А, так, мы сейчас движемся в Бенгасси Так вот, сравните, цена на бурж Бенгати 8 миллионов дирхам. Здесь 3 600. Ну, это не самое высокое здание в мире будет, здесь не будет от Jacob and Co какой-то а, крутой мебелировки, но, ну, а, кстати, а, вот эти два проекта будут в коллаборации тоже с брендами. А пока не раскрывают детали, какие именно, не, не дают рендеры. Все это держится, конечно же, в секрете до последнего. Ну, например, про Бурж Бенгати мы тоже не знали, что это будет с Jacob Co коллаборация. В общем, Бенгати, получается, стремится догнать, Дамак. Он делает конкуренцию Дамаку. Что, ну, мы знаем, да, кто сейчас лидирует в плане коллабораций э, с различными ювелирными э, брендами, с э, домами Мод, это, конечно, Дамак. У них самые роскошные дизайны. Я снимаю вам их проекты, не пропуская ни одного старта. Ну, Бенгайте в каком-то смысле догоняет их сейчас. Э, и видите, они взялись, за прям, ну, если до этого у них в основном район, был, где они вели застройку – это GVC, то сейчас Бизнес-бэй, уже большинство проектов стартует в Бизнес-бэй. Компания явно растет. Следующий поворот наш будет налево, и мы с вами выйдем на улицу Бурж-Вью. Все, что будет отделять наш участок вот, Бенгати Ройал от Бурж-Халифа э, – это все будет малоэтажная застройка. Прям сильно малоэтажная. Вот даже отсюда видно. И на фоне вот этих вот домов, там по 5 этажей, естественно, там любой этаж можно будет взять, начиная даже от нижних И это будут уже видовые этажи Причем там вид будет не только на бурш халифу но будет вид вот на всю эту застройку даунтауна Которую по меркам развития Дубая уже можно назвать исторической Историческая малоэтажная застройка центральной части даунтауна Дубая Вот так мы назовем эту локацию что вот здесь сейчас ныряем налево ну что вот мы ведь отсюда эти доставщики они уже достали они называются доставщики потому что они всех достают вот она смотрите малоэтажная застройка и вот сейчас чуть правее вот отсюда сейчас будет хорошо видно вот стоит с верхней камеры вот здесь вот справа вот за этими кустами простите и будет э, бенгаси royal и налево, вот все квартиры, которые будут выходить на эту сторону, они все будут шикарным видом вот на эту застройку в арабском стиле и на Бурдж-Халифу, и на фонтаны. Фонтан тоже с этой стороны от башни находится. находятся. И вся фишка в том, чтобы взять первыми видовые вот эти юниты, потому что на обратную сторону там шумная эстакада, я сейчас ее вам покажу. И получается, что ну вот это в отличие от ну, Дамаг Бэй, помните, если вы смотрели обзор, я вам говорил, что в Дамаг Бэй вообще фишка вся в том, что можно брать любую квартиру в любой башне, любой планировке на любом этаже, она будет вся все с одинаковым видом, они будут все с прямым видом на море, все в одну сторону выходить, то есть там так спроектирован. а здесь как раз таки катастрофическая разница будет в зависимости от того, какую вы возьмете сторону как, и какую квартиру, все будет только от этого зависит, насколько ваш юнит будет классный. И дело даже не столько вот в самой башне Бурдж-Халифа, а ну вообще в целом концепция меняется. А ну согласитесь, не может цена продажи от застройщика вдвое отличаться, там одна сторона условно там за 3 миллиона, другая за 5 миллионов, такого конечно не будет. Поэтому ваша задача сейчас успеть взять, забронировать здесь юнит до того, как здесь вообще объявят официальные продажи. Вот мы подъехали к этому плоту, сейчас я на водички встану и вам получше покажу это. Итак, вот она, красавица Бурж-Халифа. Отделяет нас от ее созерцания только вот эти спортивные футбольные поля и теннисные корты, дальше идет малоэтажная застройка. И вот здесь прямо за мной сейчас тот самый участок Бенгатти. И это посмотрите. Там шумная дорога, ну и такая там нет, она чуть в сторону, но вот эти вот фасады домов, э, дорога и, и больше ничего. Нет, конечно, здесь нигде не будет каких-то трущоб у вас за окном, да, или каких-то старых девятиэтажек, но здесь все, все виды хорошие. Но согласитесь, более гораздо ликвидно, тут закатная сторона, вот сейчас солнце будет садиться, будет красивый свет. А Бурж-Халиф, вот надо успевать брать такие юниты, expression of interest уже принимаются, естественно, можно заходить на этажи, пишите мне, кому сделать расчет, кому скинуть расчет по любому из этих проектов, как зайти на перепродажу. Но сразу скажу, в Бенгате не так выгодно заходить на этажи, у них мало распродаются этажами, у них не такие выгодные условия для инвесторов в плане там дальнейшей перепродажи. Кому нужный bulk дил я на этом делаю акцент при съемке обзоров других проектов, будет завтра у меня обзор, я буду снимать на новый проект. Все подробности потом сейчас не буду распространяться. Так что не забывайте следить за всеми новыми обзорами, друзья. С вами был Данил из города Мечты, города Дубай. И всем пока!